Эстафеты Олимпийского огня. Ооо, российские железные дороги. ОсАО «Ингостракт» Компанию «Кока-Кола» поддерживающего партнера, компанию Фольксваген и технического партнера, и технических партнеров. Ооо, Аэрофлот, российские авиалинии и госкорпорацию Росатом. А на сцене ансамбль «Экспромт» Встречайте, друзья! Добрый тот сердец, мы наполним мир, мы раскрасим красотой. Свет Отечества удовольствием, все России идут святой. У широкого небо синего, на да над русской душой, Свет прольется, как листовый, светлым счастьем над тобой. На дыха сплите в Ты не, трог, не бойся, что нам, Вместе мы ним ездит сверх Поднимается, сладоглавая, поднимается и Русь. Неделимая, слава, слава моя, в прошлом оставляя Русь. И красной твоей, и величием, будем мы всегда гордым. Только радостью необычною наши основы мечты. Честь ратирает и ратирает На вой Это небо как смотрит нас, отражаясь грезами наивных, чистых, без кисла. Прозвучит для вас при на ты видишь ровный мой, а что, нас вечу Вместе мы видим все силы рук. Вместе не Всех сил вместе мы единицей всех сил. Я желаю удачи с олимпийского огня Сочи 2014.